Иловайск под контролем ополчения, обозначен сегодня в 00:36, пожалуйста. Когда-то за него боролись, все, теперь уже две части города, и северная, и южная, они под контролем ополчения. Моспина оказывается в котле, правда, никаких, никаких нету... Никаких нету... Никакой нету информации по Моспину. Что же там вообще происходит? Так, по состоянию на сегодняшнее утро в котле и Лавайск старобившего Моспина. Ага. Кутейникова, украинские военные остались только в районе Моспина. Так, а если. Это за суточки. Это за сутки. А за последний час у нас. Ага, понятно. Вот. Было, значит, в Николаевке примерно замечено примерно 300 человек. Это сегодня, но не за последний час. Пока что с Николаевки никаких прорывов нет, но если учесть вот это направление, куда они, оба это, куда они обернуты, то, скорее всего, попытаются они прийти на выручку... На выручку... Вот этому котлу и лавайскому. Ну, правда, сейчас и Лавайск занято, поэтому это Моспинский котел, будем так его теперь тогда называть. Поставь инфу за сутки. Ну я поставил инфу за... инфу за сутки. Просто буду, так сказать, за сутки и за час смотреть. Попеременно. Волноваха. Так, в 19.40 здесь были бои, а подробнее, ага, обстановка в Волновахе очень напряженная. Часть города занята народным ополчением Донбасса, а часть находится под украинскими военными. Источник днр тудей давайте посмотрим. днр тудей видите, по адресу. СМИ сообщают, на юге Новороссии напряженная обстановка. 3 сентября 2014 года, по сообщениям бойцов Беркута, обстановка в Волновахе очень напряженная. Часть города занята народным ополчением Донбасса, а часть находится под украинскими военными. Со слов ополченцев, в городе очень много тяжелой техники. Основная масса воюющих с украинской стороны – правый сектор. Но постепенно правый сектор отходит, остаются регулярные войска ВСУ. Население большую часть времени проводит в подвалах и бомбоубежищах. Вот такая вот обстановка сайта dnr.today. Это от 3... от 3 сентября. То есть это вот самое свежее, оперативное. Вот. Или какая Или у меня просто дата неправильная. 17 какое число? 3 же вроде. Или 4 -е? Привет, Неждан. Привет. Рад тебя видеть то я уже в датах потерялся. Понимаете? Так, благодатная. Обозначен фронт. Значит, в Владимировке. Во Владимировке сосредоточена какая-то группировка. Войск. Четвертый уже. Ну вот, у меня теперь еще понятно. Значит, четвертая. Будем иметь в виду. Колонна вооруженных сил Украины направляется в Угледар. Ну, в Угледар она может э, с двумя целями отправляться, раз это целая колонна. Либо для дальнейшего наступления на, на Константиновку, то есть на это направление, либо, э, либо для защиты позиций уже после... Э, после... после того, как группировка украинских силовиков во Владимировке окончит свое существование. Либо для того, чтобы просто сделать какой-то здесь опорный пункт, для того, чтобы уже вот эти вот э, части, эта группировка силовиков украинских во Владимировке уже спокойно отошла на уже окопанные, на уже защищенные позиции. Так. Бульдониш, то, что там есть, оружием сложно назвать. Ну как, ну, но ну, серьезно, воевать в 2014 году винтовками Мосина, но ну, это не знаю, но ну, это даже просто морально устаревшее там морально устаревшее оружие. Дай ссылку на карту, откуда инфа. Вот, ссылку даю на карту. Так, э, нет, просто э, архитория, просто вот попросили, поэтому поэтому так и разговариваю. Ну, как умею, как умею. Так, аэропорт Донецкий до сих пор бои идут в 16.44. Саша Коц передает в аэропорт Донецкий, Одним словом, он не взят, но блокирован полностью, даже со стороны Авдеевки. Даже со стороны Авдеевки. То есть вот здесь вот, это вот линия фронта. Даже, даже с этой стороны аэропорт блокирован. Неизвестно, попытаются ли здесь сосредоточить какую-то ну, более сильную группировку украинские силовики. Неизвестно. Но, ну не знаю. Есть ли у них шансы на это? Я думаю, нет. У них нет здесь шансов. Потому что последнее, то есть, откуда... ну, мне кажется, по этим дорогам вот здесь вот работают, ну, работают уже диверсионно-разведывательные группы о получении, и ничего здесь, в общем, мышь не проскочит здесь, в Авдеевку, никакого подкрепления, я думаю, здесь даже ждать не приходится. Дополнительной информации на... по Авдеевке нет, но это... Я не знаю просто, что там в Авдеевке происходит. Посмотрим. Посмотрим попозже, что там в Авдеевке. Пантелеймоновка. Идут бои за Пантелеймоновку. Преимущество здесь... Так. Преимущество не буду говорить. Просто скажу, что идут бои в Пантелеймоновке. Идут бои. Но судя вот по этой вот линии и судя по вот этой вот по васильевке и красному партизану все-таки украинские силовики сейчас там отхватывают по полной программе то есть по сути огонь идет с трех сторон из васильевки из красного партизана и собственно в самой поняттели в которой эти украинские силовики по-видимому заблокированы поэтому вот на за один час Ну вот я за час вот она вот за последний час обновляю Так, что еще у нас здесь? По... Угу. Так. Так, Северодонецк, блокпост. Какая-нибудь дополнительная информация есть? Просто блокпост написано. Северодонецки. Северодонецке. Так, и Сиротина. Наступление происходит... А, требует проверки, понятно. Это за последний час занята ополчением при наступлении на Северодонецк и Лисичанск. Но вот сейчас сиротины пытаются отбить из Северодонецка. Пытаются, но посмотрим, получится у них или нет. Я думаю, скоро будет известно. Ой, я первый раз смотрю, сам из Москвы. Ты сейчас говоришь о себя? В каком смысле от себя? Так, так, север Луганска, станица Луганская, Макарова, Ольховая под контролем украинских силовиков. То есть за станицу Луганской были бои, но украинские силовики вытеснили оттуда ополчение и теперь заняли полностью станицу Луганскую. Правда, дополнительно никакой информации нет. Так что не будем заранее такие вещи говорить. Но судя по вот этой вот синей линии фронта, скорее всего действительно скорее всего действительно укрепляются там сейчас украинские силовики что еще у нас есть так теперь мариупольское направление но сейчас самое такое достойно самого пристального внимания поскольку самое перспективное. Село Володарское под контролем украинских силовиков. Первомайская республика Малиновка под контролем ополчения. А... То есть, село Володарское уязвимо для атак с этих направлений. То есть, с Малиновки, с республики, с Первомайского. Так, еще у нас что? Так, Ялта, Азовская, Юрьевка, все это занято... Получением армии Новороссии Урзуф под контролем украинских силовиков. Белосарас, Белосарайская коса, а, коса по-видимому, продолжает м -м, под, получать подкрепление со стороны украинских силовиков. Пока что на Мелекина не, не идут атаки, а за сутки. Были ли здесь какие-нибудь телодвижения? Воинская часть ВСУ, солдаты ВСУ, Ялта, Донецкая область, Украина. Найдена вот здесь, вот она воинская часть, вот она, вот она показана здесь на карте. В Володарском чудовищные силы стоят, пишет Идли. Но если там стоят чудовищные силы, то ждем скорейшего наступления. Ополчение. Был Сарайская коса. Угу, понятно. Меликина. Вот все уже прокомментировано. Далее по окружению. За сутки, что у нас было, как э, кто пытался сегодня на этом окружении играть. То есть кто пытался прорваться в одну сторону, кто пытался вырваться, кто пытался наоборот сковать силы украинских силовиков э, в этом окружении. Так, вот. А, в Широкину уничтожен маяк. В районе Широкино вооруженные силы Новороссии уничтожили один из стратегических объектов. Маяк в районе Широкин. Давайте посмотрим. Ссылка здесь на «Рус весну. Перейти по адресу. Так. Сводки с места от ополчения за 2 сентября. В тоненьком ополчении уничтожен склад с боеприпасами. Осталось около четверти укроповского барахла. Это, опять же, это не я говорю, это статью просто читаю. В течение дня нацисты опять обстреляли Петровку. Наши немного порихтовали аэропорт. Уже второй день достается и Киево, и Окраина. Макеевка относительно спокойна в течение дня. Вечером был опять обстрелян район Черемушек. В, рай... в районе Широкина наши уничтожили В районе Широкина наши уничтожили один из стратегических объектов. Маяк в Мариуполе. А, то есть и, и все. В районе Широкина. Ну, если, в общем, у кого есть ссылки на видео того, как падает маяк, или просто, ну, то есть уже разрушенного маяка фотографии, допустим, всем это... Ну, если есть, обязательно скиньте в чат, посмотрим на это. Потому что русский весна конечно, это все хорошо, но надо все-таки посмотреть фотоподтверждение фото хотя бы. Фашистами было обстреляна Снежной, район Химаша и автобазы. В районе автобазы задымление. Нацисты продолжают делать ноги в сторону Запорожья. Впереди колон гонит технику, загруженную награбленным. Зачастую идут полями, так вчера на собственных минах в поле подорвалось два грузовика «Укропов» с барахлом и личным составом. Идет передвижение подразделений в сторону Славянска-Скарматорска. На Красный Лиман продолжают пребывать военные эшелоны с техникой. Также переброска идет с Харькова. По неподтвержденным данным, штаб нацистов перебирается в Куйбышев. В Красном партизане сохраняется напряженная ситуация. В Харьков, по неподтвержденным, данным, по неподтвержденным данным, прибыли айдаровцы с изюма для выявления и зачистки активистов пророссийских митингов и митингов против власти. Сообщение от говорящей каски Дмитро Темчука Он признал факт массового отступления украинской армии. «Наши войска оставили ряд населенных пунктов. Мы отступаем. Если наше командование действительно отводит войска, только для недопущения попадания их в котлы и для перегруппировки». Ну, я, конечно, за Тумчука все-таки все в какой-то мере даже рад, потому что долго и упорно, значит, долбиться в стену, как это делает РНБО, но это ни в какие ворота. К тому же сейчас РНБО из-за этого, из-за этой долбежки в стенку подвергается критике, вполне логичной как бы критике, потому что те их карты, которые они выставляют на всеобщее обозрение, ну, это просто... Даже не хочу говорить, не хочу даже комментировать об, об, об этом просто. Поэтому Дмитрий Ротенчук решил просто слезть с этой темы и вот, теперь говорит, что отступаем. Ждем, пока это сделает РНБУ. Уж, ну не, нельзя же столько врать народу. Уточнее это получение. Вот. <къем> Значительные силы украинской армии и нацгвардии выведены из ДНР. Пока мы затрудняемся пояснить смысл этого маневра, возможно, силовики решили сосредоточиться на обороне Запорожской и Днепропетровской областей. Возможно, хотят сделать перегруппировку сил и переукомплектацию частей. Или вовсе убедились в бесперспективности атак на ДНР. Так, силовиками по данным разведки оставлены все блокпосты по трассе Донецк-Мариуполь. У них остались укрепления только на въезде в Мариуполь. Ранее ополчение выбило силовиков из Еленовки, затем они оставили Волноваху. Также силовики оставили Марьинку и Курахова на юго-западе от Донецка. Колонна техники Карателей отступала через Курахова 12 часов. Хм. В Старобешевском районе силовики ушли из Старобешева, Марьяновки, Нового Света, Стылы, Новой Екатериновки, Широкого Комсомольского. Если же взглянуть на новую карту АТО, то можно видеть, что в состав территорий Контролируемых ополчением гунта не включает Славяно-Сербск в ЛНР. Однако, судя по сообщениям защитников Донбасса, в Славяно-Сербске уже снят украинский флаг. Вот такая вот карта. Это новая карта АТО. Угу. Вот. Скидываю ссылку на полную новость, полную сводку от... Куда? Смест боев в Новороссии и признание штаба АТО. Карта. Даже с карты, вот видите. Так. Мариупольское направление посмотрели. Это за сутки. Это, между прочим, знаете, а ведь он уничтожен в 11.50. Это ведь э, он... Да, в 11.50 появилась информация от 3 сентября. Значит, уже 100% должны быть фото и видеоподтверждения. Вопрос лишь в том, почему их нет. И может быть я что-то пропустил. Так. Ну и все, собственно, больше мне ничего даже добавить здесь, в принципе. Еще по каким направлениям сказать. Просто, а, ну, можно еще по котлам пройтись. Можно пройтись по котлам за последний час. Так, вот в Новоласпе и Староласпе тоже какой-то котел. Неизвестно, правда, количество. Ага, вот, Новоласпа под контролем ВСПУ... ВСУ. А, полученцы за... ДНР, а полученцы заняли несколько населенных пунктов Донбасса. Ага, надо, вот, на Донецком ар направлении артиллерия ополчения нанесла огневые удары по позициям украинских силовиков в районах Староласпы, Новоласпы, Орлово-Ивановки, Каменки и Тоненького. Вот, а целых пять их. Староласпа тоже, ага, под контролем ВСУ, ага, туда нанесен удар. Но здесь, как я понял, это действительно котел, но тут я не думаю, что... В общем, этому котлу остается жить недолго, суть по его размерам. И по численности группировок в этих котлах. Моспина последняя осталась. Ну и Докучаевск. Какая по нему информация? Угу. Докучаевск. Докучаевск, поселок Ясная. Александриновка тоже под контролем. Вооруженных сил Новороссии. Ой, фу ты! Вот видите, вот уже, уже даже соответствующую эту оговорку сделал. Под контролем украинских силовиков. Ой, так. Ну и все, собственно. Так, вот последний. Ну да, аэропорт это мы уже смотрели. Все. На этом обзор карты завершен.